Дорогие друзья, вы на канале Samsung Просто И сегодня мы с вами Будем учиться включать Журнал уведомлений На смартфонах Galaxy Вообще зачем это надо? Ну допустим, пришло вам уведомление, статус баре, вы его просто взяли И закрыли. Так вот Чтобы потом не рискать где попало Он у вас будет в журнале уведомлений Сохранен вы спокойненько сможете его найти Даже если он у вас потеряется Поэтому для этого нам Нужно сделать несколько манипуляций Зайти в настройки, в настройки у нас найти уведомления дальше дополнительные параметры вот журнал уведомлений по умолчанию он отключен поэтому нам его нужно будет включить и вот здесь как раз таки у нас будет все все и вся сохраняться такая вот простейская инструкция надеюсь вам поможет вы же взамен подпишитесь на каналчик лайк ну комментарий если вдруг вы знаете еще что-то путевое с этой настройкой пока